Добрый день, доброе, доброе утро, утро. Я уже встал. Я не спал, просто валялся. Так, сегодня да, у нас порядка. у тво... у нас сегодня классный день, во-первых. Во-первых. Собираемся в центре, надо всем поз... А, позвони, позвони. Я, себе... Позвони... Купил, купил лошадку! Мне скоро ее привезут, лошадку. А, Так, соберемся в центре, сейчас я всем поз... напишу в группу нашу. Так, встретимся у фонтана. Да. Та -та -та -та -та Стойте, я хочу себе тоже планшет купить. Я не могу. Привет. Привет. Привет. Привет. Да, Помнишь, говорил про... Помнишь, я говорил Может, про... Да. У меня добавили. теперь один... Короче, у меня теперь один миллион с чем-то там. Это все для моего бизнеса. Mm -hmm. бизнес. А я... Пойдем, короче, пофиг. Так, ну, сейчас я, пишу, я напишу Вики. «Мы, мы сейчас покушаем что? у Олега в ресторане. Подходи туда. Все, я написал Вики, мы сейчас идем туда кушать. Ты да, не знаешь, что это. Я тебя боюсь. Идем к Олегу в ресторан, болбис. Да, идем, все. Я... Бесплатно там ничего блять не могу, потому что, ну, как бы, да. Потому что покупай. Да, там же добавили новый бургер, бургер суперкота. Его, правда, еще не переделали, и он до сих пор очень плотный. Олег, чё не замечаюсь? что новую мебель завезли. Да, новые столики, новую мебель, новую кухню. Вот, Привет. посмотри, ты посмотри, ты посмотри на эту кухню. Привет. Просто все изискано, все тут сбалансировано. Карт Картина, которая стоит 100 тысяч. Да-да-да, уходим отсюда. О, Боже. Не приседай, дебилк! Идиотка! Встань! И больше никогда не приседай в этой жизни. Хорошо. Um, да. У меня в чате в нашем какой-то спам начался от тебя. Верну тебе телефон в кармане. Да. Ладно. Ты тебе, кстати, подходит прям под кухню Олега. Так, что купим пожрать? Я куплю что-нибудь одно, я не голодный. Тут что-нибудь по одному. А вот суп. С... А что там есть? Салат. О, салат да, цезаря да, да. нет. Миска с овощами. Наверное, суп с луком. Он мне очень зашел. Так, снимем 500 рублей. А зачем я снимал? А, не такое не дороже стоит. Ну ладно. Покушаем суп. Вот это красиво. Это накид. Еще... А это еще красивее. Все, мы там миску оставим. Ну все, пойдемте. Пошли На, ня, -ня, ня Смотрите. Тут, конечно. Пойду куплю себе новое платье и еще одно. Зачем тебе столько платье? Ты чуть меня не скинул. Не. Так, ждите меня здесь. Я сейчас возьму карту клада и мы пойдем искать сокровища. Вы видели, у археолога есть сердце море и, мор... и он еще продает карту клада, Пожай, на которую мне не хватает платье. денег. Ну ладно, Чтобы... мы сейчас кошелька возьмем, мне как раз денег нет. Че, бомжих, что ли? Ну, просто новое платье стоит 256 пятьдесят шесть тысяч. Сколько? У тебя сколько денег? Можно, пожалуйста? Эмм... 128 тысяч. Я потратил миллион. Да, трэш. Дай мне, пожалуйста, 256 тысяч. Ой, да. Ну, ты понимаешь. Можно, пожалуйста, задаться вопросом. Куда такие деньги? А Слушай, ну я ж не буду, как бамжиха в этом. Ну вот... Как бомжиха Вася. будь. Значит. Вес? Да ладно, я шучу. Нос есть, я тебя зарежу здесь. Гуляй, Вася. А. Вот. Дашь денежку. Дашь, дашь денежку. Дам. Только. Ты что тут карту намочи. Не намочи. С тебя он. Так, все, пойдм, я тебе дам. Пошли. Дам тебе денег. Сколько тебе там надо? сто тысяч сто пятьдесят тысяч куда такие деньги не спрашивая куда Спасибо. спасибо боже сейчас назвал бы этом на... не буду на платье mm. ну мне так так что у нас тут с картой ага я вижу крестик на карте он такой маленький-маленький. Маленький. На, посмотри. Я буду платье делать. Ой, покупать. <къем> На, посмотри. Да. Видишь, там крестик маленький-маленький-маленький-маленький-маленький. Да, давай сюда карту. Видишь, так все, давай, значит. А где мы? Это нам понадобится вторая карта. Мы вон там. Белые точки, это мы. Нам надо идти... Студы. Давай карту. Я не знаю, сколько у нас. Я вижу только одну точку, потому что... Ну, потому что. Так. А ты что, за платьем побежала? Нет, еще пока что так нам куда-то туды угу. да все правильно Но мы сейчас подождем олега нет так ладно подождем их возле поезда поезда Я течу. знаю где поезд так так так, -так. теперь <coughs> нам надо куда о, нам о, надо а куда нам надо тут но... это как-то не Теперь... открою. Ты тупой. Так, идем сюда. Сытый офигел. Мастер, богатый. Андрей, хотите, чтобы я там не сошел? Или получил? Да, уйди. О, да это далеко, наверное. Если наступит ночь, будем строить палатки и ночевать в пещерах, как древние люди, Как тут пролезть? Тут такие деревья. Не потеряйте самое главное. Уже потеряли двоих. У меня есть папил, но они вам тебе не подойдут. Стой. Куда полезла? Да Не На дерево. Нам надо залезть на дерево. Давайте на дерево. Ты вообще что ли? На дерево, на дерево. Так, вы где? Вот сюда. И вот сюда. Где бобик? Сюда. А вот. Так, стой. Мы еще только здесь. А где? там далеко, кувшинок? Чё, не а что? делитесь, вы Деритесь, сказал. Ой, на больно. больно. Тихо, спустимся здесь. Аккуратно. И по... Сколько тут кувшинок? Странно. И чем машина. мы в прошлый раз дрались? Ну, так, чё тут? Пока ничего не знаю. Что я во вооружена? О, боже. Нет, Это кратер какой-то. Нет! Нет, нет, нет. Нет. Ты чё? Балбел, О, что ё, Не упадите за... в кратар? Быстрее всплывайте! Оно Вы... Нам надо это застроить. Давайте, добывайте Она эти... Была. Добывайте Деревья. там... И Деревья. да-да-да. Да, да. Она сейчас вернется. Ну что такие идеи? Я игру. Че за кратер вообще бешеный? Кто человека, это да? вырыл? Вырыл. Вырвал. Ты что не Вырыл, кто это? Мне интересно. Сколько вы вообще? Меня засасывает. Помоги. Ты что, поценил, Саша? Так вставай на смертный бой. Как мы тебя его закроем? Вот так берешь. И на время вот так вот закрываем. Нет, стойте! Вы его не закрой! Ты чё? Сейчас его закроем. Оставим чуть-чуть ему. Все, уходи. Оставим ей чуть-чуть. Закрывай, закрывай, все. Так. Это надо сказать Мэру то, что тут какой-то вообще кошмар творится. Давайте подождем Бобика. Уже за Где? Я вооружена. А. Там. Мой, мой кухонный нос любимый. Вооружена, осторожно. Мой... Ну да -да. аккуратно, аккуратно. Они не шуны, тут, тут страшно. Посмотрим Ставьте в этот кратер упасть. Ить. Наверх, наверх. Мы эти боги, мы не, не умираем. Давайте сюда. Давайте. Сейчас я уже вижу, наступает ночь. Так, Давайте так, а пока. Смотри, мы, может, все правильно, И. мы идем. Должны были идти. Точно И. правильно. Точно. Знаешь, Точно. Давайте быстренько построим Зои. убежище. Зой. Надо дом построить. А, а, я умею. Я не знаю. Я строитель, а Зои. Я Вика Сделал себе палатку а, за найдём. 3 минуты. Потом там цетин а. умер. Сюда, сюда, сюда. О, сразу Для Чего, на дерево? Да чего ну, нам дерево? Да нам дерево? Нам надо. Да чего сижу, тут, а? Конечно. Нам надо да. ч укрытие, потому что. Потому ну потому что. Ну ч, начебать нормально. Конечно. Ты же поход. Еще бы лагерь не приехали, вот это да. Вот тут лагерь. Бобик... Лагерей-то нет. Давай, добывай, добывай Бобик, добывай, военный, добывай. Бобик военный. Адмирал Бобик, вы что здесь делаете? Делаете. Адмирал Бобик. А это же незаконное вырубание дерева. Ты так, молчи, кстати. мы ничего не вырубали. А, а что мы делаем сейчас? Тихо, мы ничего не вырубали. Всё равно ну, сейчас вроде как-то старик как-то и нам влезет. Да. Ничего бы не сделать. Вот если жить хочется, значит... Сделай... Ну, отлично. Всё. Так. Это мы заберем. Это свет! Мы по я потом да. сам сделаю. Ну, более-менее... Надо еще пол сделать, чтобы не так холодно было. Так. Яблоки. Пол, пол, пол. С дерева. О-о-о. С дерева полезные яблоки. Прям выпало на глаза. Как раз я хочу кушать. Надо было закупиться всё-таки. Пойдём, идём и зажарим. Так. А теперь вот так. Бах. Ну-ка. Бах. Вот так вот. Во. Нормально. И... Блин, мне не хватит на двери. О, о, о, о. Ой. дерево падает. Помолите, я сейчас поставлю домой. А у меня с собой сосиски есть. Я буду... О, вс ⁇ Ну, так. Так, вот освещение. Никто их не ломайте. Она, во-первых, согревает теплом. Держите, покушите. Да, можем пока а тут посидеть, подождать других друзей. Хотите я музычку? Я буду тебя фаворить. Ну, а вы там уже... Я тут заснул на чуть-чуть. Уже ночь. О! Ты с города. Я Видите, чувств... все тут пока нам сделают дом, чтобы мы тут не замерзли ночью. Да, да идите, строитель Бобик. Ну, я... Вот тут костерчик сделали. Мини-костер. Худог дог пожарил. Худоги. Офигел, мои худоги. И сейчас мы их пожарим и я тебя угощу. <къем> я и так ем. Подожди, я их жарю еще. Все, на. Горячий, горячий, горячий нам. Пока горячий, погреемся. Хорошо, какой вот так. Сейчас я свой еще. Чуть-чуть. О, -о, О. Мне жарко. Я хочу купальник надеть. Упальник на улице. Ну да, на улице плюс 19, наверное. Тепло, тепло. Плюс 19. Сейчас можно? Сейчас О, мы... мягко уже, классно. А обогреватель ты принес? Тут от этих свечей ничего. А, вика, вика, вика, вика. а зачем? Поставь наверх. Я здесь. Наверх, наверх, сразу поставь. Наверх, поставь наверх. Один... А-а-а, один... умно. А для чего ну все, закроем дом. Выйдите, Нет. двери закрыты, держите, а то, чтобы тепло не выходило. Все, обогреватель уже поставили. Выйдите, они переоденутся, да мы. Выйди. Чё ты там делаешь? Наблюдаю. Эй, так, не драться. Не драться! Можете хоть один день не драться. У меня есть и... идеальный У меня тут есть удочка. Я с собой удочку взял. Поэтому мы порыбачим! Сырая треска. Прекрасно. Мы ее сейчас пожарим на костре. О, -о, о, там пока рыбка жарится, я пойду еще половлю. Давайте, давайте. Давай, иди там на костер ставь. Мы сейчас рыбы жареные покушаем. Давай лосось, он дорогой, надо лосось. Кому-то лосось выпадет? Нет. И о лосось. Сейчас Все, давай. Ай. Но? О, жареная, жареная рыбка уже есть у меня. О, лосось, давай-давай, ставь. Девочки уже с ума сошли, ладно. Что там, лосось G. готов? G. Лосось G. готов, хочу один лосось. У меня три купальника Спасибо. с собой, понимаешь? Я не могу mm -hmm. один из них. Надевай, одевай свой. Вообще лосось вроде бы сырым едят. Наверное. А может и не едят. Ладно, пойдемте Уже рассвет, давайте пойдемте поспим. Ну, хотя пять минут, мы уже всю ночь не спали. Подождите, дайте нам переодеться. Кого переодеться? На улице уже, вон. Светай, там мы еще не спали. Все. Помним, правила безопасности. Все, пойдемте спать. Я тут буду возле обогревателя. У обогревателя спать. О, О, сколько время? Семь утра. Че ты так будешь рано? О, Олег, я думал, ты нас не найдешь. 7 утра. Хочу кушать, хочу кушать. Я стек съем. Оо, картошечку. Жареную картошку ладно. на костре и жареный стейк на костре Я люблю больше вареную Картошку? Нет, Нет да жареную тоже вкусно, особенно со стейком Так, это необычно Жареная да не ск на сковородке, взял. а на костре Ты когда-то ел такую? Что вы, успокойтесь Мне без обеда ну и ладно Занимаюсь перед тем, как... Согласен, нужно потом Так, ладненько, сносим костюм. Там Забирайте наши коврики, мы отдадим а все это Бобику. Он будет у нас такой он, строитель. Он Бобик, забирайте все. Дети не мешайте Зоя, лично ходить. Забери да. вот тут время. Да, да, да, Кого там часы? Нет? Можете, пожалуйста, дать мне часы? Лень. Мои часы лень. дать. 8, 8. 8. 8. 8. Кто может мне И мои что, часы отдать, меня? которые День вы взяли? Хоть... Ну, один, там пудровый, там да. что, один. О, спасибо. Ну все, в путь. Путь никаких фиговых. Фиговы. Всё, пойдемте. Слушай, -а -а. Так. Так, нам куда-то сюда... Ай, в болото упал. Нам куда-то сюда, вроде бы. Так, куда-то сюда. Что ты нашел? Раскапывайте, раскапывайте. Эту землю раскапывайте. Землю. Вдруг... Ничего. Мы что-то нашли. Так, отойдите. Отойди! Балбес, а. Отойдите! Сейчас мы... Не мешайте, не мешайте! Уйдите! Сейчас я сломаю эту фигню. Так, сейчас выкину. Сейчас я эту фигню сломаю. Адриан, алло! Я в браслете Я могу сломать... Не надо! Мы сами! Ить! Ить! О, класс! Тут было сердце море. море. Да, Так, сколько нас? Мы нашли сердце море. Как я говорил, у этого археолога сердце море продается. Так, теперь карты можем выкинуть, даже пофиг на них уже. Они нам не нужны. Так, раз, два, три. Четы... Я всех... Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. И я седьмой. Ага. Как мы это поделим? А, так, шесть... У меня шестьдесят четыре и восемь. Больше ни у кого нет, надеюсь? Чего нет? Вроде Гарена... Ой, Гарена, я видел. Ой, гарена. как это звучит? Моя а. Так, считаем правильно. У нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь на 72. Это 10 с половиной. Это значит 7 по 10. Должно быть по 10, так. 10, кроме, кроме он положит, и ему так так И остается 2. Так. Тебе. Тебе. Тебе, подходи, тебе, тебе, вот так, тебе, и мне, все, всем я, да, раздал, и мне, да. но у меня да. там остается 12, потому что мы не сможем разделить 72, если было бы 70, мы разделили на 70, мы не можем разделить, поэтому у меня остается 2, нормально отделась. А вот эти два ты поставишь, mm -hmm. по купишь новую поставку и да. ну, да. Так, а теперь Симирь. возвращаемся. А кто-то помнит, в Можно какой стороне спросить? город? Можно а, да. да, город вон там. Как моджей, она я -ка мне, У Зои волшебница. Нет, я не За мной! Волшебница. Мои... Очки. Так. а почему тут не конец, поданы я? Э, а, видеть, одеваться? Сколь... а мне кажется, или тут конец света? Ой, ну, да, там кратер, мы тоже, туда уже Зоя свалилась, вот и перекрасилась от страха. Что-то мы засиделись, братцы, не пора нам разваляться. Мы идем за кладом. Мы уже сходили за кладом. Да, и уже принесли его. Мы идем не а с кладом. Мы идем с кладом. Сердце море. Класс. Так, теперь пойдем к археологу и посмотрим, за сколько он ее всунет нам мы ночь ночевали в лицу археолог, археолог под археолог под это археолог под мостом так одна штука а, сейчас я скажу примерно сколько стоит одна штука стоит 32 тысячи о. Это значит 32 мы умножаем да, на 10 у всех. И получится у вас 320 а тысяч. С 10 штук у вас получится 320 тысяч. Ребята, где? <соцентрический> <соцентрический> Бан, нет, вот сейчас это, 3, это, короче, 10 стаков. М стак. Пошлёк. Вот так. А Ой-ой-ой, э, купаль... у кого-то тут деньги упали. У меня упали деньги. Ну ты иди сюда. Я их на дорогу выкину, чтобы никто не подобрал. Все. Так, я у тоже обменяю. Среднюю, и всё. Вложим это в вот, ну, э, деньги выпали. Больше тоже и... не мои. Может быть, еще найдем? А он вы больше понимаете? карты, это старые карты, их уже покупать бессмысленно. Ну, ну когда-то через год. Какой год? Археологам всегда нужны археологические находки? А может, мы сами что-то найдем, он будет это Так, ну сколько у меня? Считаем. У меня раз, а два, три, вы... четыре, пять, шесть, Аль, семь. Адриан Адриан на на нас кошелек. Так, ложим деньги. В бассейн? Ну, бассейн... Ой. Оооооооооом, Да, Я не платишь, ты обещаешь. На вот тебе. Подарок от меня. Слушайте, я пока пойду ну, ты это, положи там себе в кошелек. <связывающие> Может, суши купить. А, угу. так, у меня запись в На 4 4... Час... А сейчас сколько? А, сейчас 3.50. пятьдесят. Еще есть время. А ну вопрос, 10 минут. бассейн надо записываться? Бассейн надо записывать? Конечно. Какой дебилизм. бассейн приходишь и купаешься. Зачем записываться? Так, а, ну... Ну, на ну, знаешь, люди, ну... ну выбить ну, потому... и зайду бесплатно. Ладно, ну, шутка. Э, пока будем как раз переодеваться. Все эти ну, знаешь зачем бассейн мы записываем? Да. Потому что, могут, могут быть бассейн полностью заполнен. И, типа, это будет неудобно купаться, когда бассейн будет фул заполнен. Представь, тут все раздевалки, все будет заполнено. его не Так, ладно. Пойду сейчас в бассейн. И. Юху!